Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН и сейчас буквально за парочку-парочку минут я хотел бы высказать свое мнение, но ну и сообщить вам по поводу того, что 21 21.11 уже официально будет стартовать э, ивентик, который будет называться Клановый Вызов. В Клановом Вызове мы все будем клановыми боевыми задачами, выполняя их, получать себе с, э, слиточки из стали и получаемые слитки стали в итоге сможем потратить на то, чтобы забрать себе коллекционную машинку девятого уровня. Что хочу отметить от себя. Задачка, я бы сказал, не из легких. Она и раньше не казалась мне легкой, но когда я узнал, что конкретно необходимо сделать для того, чтобы забрать себе эту вафлю девятого уровня, разукрашенную и с немножко улучшенными ТТХ, я для себя понял, что, скорее всего, задача, если и выполнима, то, ну, прям совсем-совсем малым процентом игроков. Объясню почему. Для того, чтобы забрать эту ПТшечку девятого уровня, вам необходимо будет собрать тысячу слитков, ребят, тысячу. Вот тысячу слитков, чтобы собрать, вам необходимо будет довольно не кисло отыгрывать. В клановых боевых задачах выполнять их и даже если вы прям выполнять будете все боевые задачи клановые в течение трех недель на которые ну, на которые отводятся до да, на прохождение данного ивента я больше чем уверен что максимум чего вы сможете достичь это вы сможете дойти до момента в порог 700 золотых слитков что это за порог такой порог 700 золотых слитков говорит о том что вы получаете возможность приобрести себе вот эту эту вот вафельку Райтер за голду. То есть, пока вы не набрали 700 слитков, за голду вы ее не заберете. Не получится такого у вас. Вот написано, внимание, пройти тра-та-та-та-та, 700 стальных слитков до его завершения. То есть, получается, что во-первых, до 700 слитков, для того, чтобы выстрадать, вам необходимо будет явно выполнять все, вообще полностью все боевые задачи, Клановое. Но пускай это еще не настолько страшно. Я уверен, что когда ивент стартанет, то стоимость данной пт-шки за голду, она будет э, приравниваться к стоимости в принципе какой-нибудь коллекционной, либо премиумной машины 9 уровня. Я уверен, что дешевле ее нам отдавать никто не будет. Ну, понятное дело, что поживем увидим, но я имею крайне прайне, ну, серьезное сомнение по поводу того, что вы возьмете ее там за 2 или за три тысячи голды. А вот что действительно уныло, так это то, чтобы для того, чтобы собрать 200 слитков, вот видно, да, написано, что для того вы будете собирать, каждая медалька приносит вам по 5 слитков и суммарно вы можете забрать 200. Что за медальки? Медальки, ребят, непростые, медальки братья по оружию и решающий вклад. И вот ниже написано, что братья по оружию это когда каждый игрок взвода уничтожает 2 единицы танков противника и при этом двое совзводных еще и выживают в бою. То есть, получается, вы должны сделать 4 фрага на двоих из 7 возможных и при этом вдвоем выжить. Ну, согласитесь, 20 таких боев это уже под очень-очень большим вопросом даже в течение 3 недель. Я не знаю, может есть какие-то суперскилловые игроки, которые будут попадать в бои, но тогда получается, что, грубо говоря, из нескольких тысяч игроков, которым дается возможность участвовать в ивенте, реально эти медали 20 штук накосить за 3 недели смогут, грубо говоря, там какая-то соединка. Да, игроков. Но это мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, если у вас этих медалек огромное количество, напишите, пожалуйста, в комментариях. Сразу укажите количество боев, сколько мастеров при этом вы имеете и так далее. То есть для того, чтобы понимать, насколько вам легко или тяжело даются братья по оружию. Решающий вклад, это когда вы взводом выносите шестерых противников из семи возможных. Это тоже, согласитесь, задачка та еще. И за вот эти вот бои, то есть за вот такой вот результат боя вы будете получать всего лишь 5, ребят, 5 стальных слитков. Не 10, не 20, не 50. Ну, то есть я говорю к чему? Я говорю о том, что если бы была действительно нормальная возможность получить эту машину, мне кажется, что давалось бы побольше немножко золотых, простите, вот этих вот стальных слитков за вот такие вот бои с медальками «Братья по оружию» и «Решающий вклад». Ну а таким образом получается, что весь ивент, по моему скромному мнению, будет нацелен на то, чтобы игроки хотели себе эту разукрашенную вафельку, а по-другому я ее назвать не могу, потому что ТТХ, да, отличаются, но прям не настолько, чтобы это была прям имба-имбовая. И, возможно, даже премиализация той же самой «Вафли» Проходной, ну куда выгоднее и интереснее занятие будет. Хотя, поживем, посмотрим, посмотрим, что из себя будет представлять райтер непосредственно в рандоме, а он явно там появится. Ну и, соответственно, насколько это будет имбовая нагибающая машина. Я же от себя в целом хотел бы подсуммировать следующее. Я рассчитывал на то, что шансы будут, и они будут не настолько призрачными, насколько их сделали. Ну, ребятки, как я уже говорил, поживем-увидим. В любом случае, нам стоит всем постараться. Я обращаюсь к игрокам своего клана максимально оптимизироваться плечом к плечу, выступить навстречу врагу, ну и, соответственно, попытаться получить от этого ивента хотя бы удовольствие. А, возможно, даже и открыть все-таки себе райтера, может, доплатив немножечко голды. Тут уже кто что может. А на данный момент у меня все. Это было мое субъективное мнение и краткий рассказ по поводу того, чего нас ждет в клановом ивенте под названием Клановый вызов Всех благ, всего хорошего, вам приятных боев, если вы за честные обзоры подписывайтесь на канал и если вы хотите участвовать в честных розыгрышах э, хороших приятных призов обязательно, обязательно переходите по ссылочке, которая будет вот здесь вот наверху в описании надеюсь вас это заинтересует и жду вас всех у себя на канале Всех благ, всего хорошего вам мира и спокойствия